Ну, да, вы мне уже представили. Меня зовут Наталья, я менеджер по внутренним коммуникациям группы компании «Гранель». А для нас направление новое. Не так давно мы занялись внутренними коммуникациями, примерно полгода назад. И должность это для меня тоже, соответственно, новая. Ранее занималась подбором сотрудников в компанию. Ну, давайте немножечко о компании расскажу, дам краткую информацию. Группа компании Гранель – это девелоперская компания, занимаемся, вообще работаем на рынке в Москве и Московской области 30, более 30 лет и специализируемся на строительстве жилых комплексов, а также коммерческих недвижимости заем ее соответственно в аренду а на сегодняшний день портфель проектов группы групп компании гранель составляет более шести с половиной миллионов квадратных метров жилья и более 600 квадратных метров коммерческой недвижимости 1800 человек трудится в нашей компании на территории москвы и московской области ну я вот так разделила до да, чтобы Картинка сложилась на это объекты строительства их примерно у нас 17 в офисах продаж примерно такое же количество и в центральном офисе ну один он у нас а специалисты компании они если мы говорим о строителях о стройке они руками сами ничего не делают для этого есть там, существует подрядная организация а вот они контролируют все стадии процесса developmentа с момента разработки концепции проектирования и строительства до реализации управления объектами. Вот, можно следующий слайд. А план коммуникационной компании... Ну, я на самом деле хотела сегодня дополнить презентацию, там, подкорректировать, но у меня возникли технические сложности, поэтому что-то буду добавлять. Вы просто озвучивайте голосом, да, не страшно. Да -да -да. Это же мне с вас... Да-да-да. С... Чтобы... Я просто Вы... решила это прокомментировать. Угу. А, вот, в общем, план коммуникационной компании, интернет как средство привлечения высококвалифицированных кадров и как средство удержания сотрудников компании цель но ну, мы нацелены на рост и на развитие мы также планируем в ближайшее время строить еще новые объекты, жилые комплексы. А в связи с этим у нас стоит цель нанять закрытие кадровой потребности и привлечь в компанию высококвалифицированных сотрудников. Да, это такая основная цель. А с какими проблемами мы уже, в общем-то, начинаем сталкиваться? Это на работных сайтах дефицит высококвалифицированных кадров. За такими Сотрудниками, как правило, идет борьба, охота, все хотят привлечь их в свою компанию, соответственно, и отсутствие у нас узнаваемости бренда как работодателя, да, мало где мы там, размещаемся в плане не вакансий, да, а транслируем ценности, миссию и мало где, вот. Какие задачи основные? Это продвижение компании как бренда-работодателя в интернете, что это даст для потенциальных сотрудников, это возможность на них произвести первое впечатление, укрепить доверие и к бренду, тем самым увеличить поток кандидатов. Ну, мы надеемся, что это будет так. А для сотрудников компании, ну, создать, так сказать, пространство одно, объединить их в одном информационном пространстве, чтобы они были в курсе всех новостей, изменений, которые там будут происходить в компании, и, конечно, чтобы они общались, и тем самым мы как-то надеемся, что мы сплотим коллектив, они как-то будут общаться между собой. Ну, и рассчитываем, что план на год, да, у нас вот мы запланировали такие все мероприятия. Можно, да, следующий слайд. А целевые аудитории, я выделила их четыре. Первая, самая основная, это сотрудники на строительных объектах. Это, как правило, руководители строительных объектов, это инженеры по строительному контролю. Ну, в основном, основная часть сотрудников, это 95 процентов, это активные мужчины от 30 до 55 лет, они имеют высшее строительное образование, а стаж в строительстве от 10 лет, такие у нас эксперты, проживают в Москве, Московской области, у них есть семья, дети. Основные каналы коммуникации – это корпоративный портал, да мы там для них размещаем информацию, у нас корпоративный портал, наш внутренний битрикс. E-mail, какие-то рассылки да по почте тоже информируем, их телеграм-канал и соцсети, это сеть ВКонтакте. Ну, что они предпочитают, нам так кажется, это соцсети, да, сейчас все там находятся, читают газеты, смотрят телевизор слушают радио вторая группа это сотрудники офисов продаж не менее важная для нас это активные мужчины женщины у нас все активны от 25 лет до 35 имеющие высшее также образование релевантный опыт работы от 3 лет проживают также в москве московской области есть семья детей как правило у них нет Основные коммуникации, которые используют корпоративный также наш портал, e-mail e рассылки, группа ВКонтакте, Телеграм, ну, информационные предпочтения, соцсети, также Telegram. Третья аудитория – это сотрудники центрального офиса, мужчины и женщины, 25-55 лет, также выше образование опыт работы от двух лет и выше москва московская область есть семья дети основные каналы коммуникации все то же самое вот и четвертое у нас аудитория это ну, если мы планируем привлекать высококвалифицированных сотрудников да это я больше вот здесь нацелена на сотрудники там, на потенциальных сотрудников которые потом пойдут на строительный объекты работать это активные мужчины 35 55 лет также имеющие строительное образование стаж в строительстве ну и так далее все то же самое как вот и сотрудники на строительных объектах. вот такие четыре целевые аудитории но ну, можно следующий слайд вот здесь я его немножко не доработала да но а, так скажу, а, каналы ком, а, коммуникации, которые мы используем, это полгода назад мы запустили телеграм-канал. А, там у нас а, следят за нами как сотрудники, так и, я так надеюсь, потенциальные наши сотрудники. Там мы размещаем посты, чуть позже я о них расскажу, какие. А, соцсеть также есть у нас ВКонтакте, но ну, по большей части мы транслируем, всю информацию, которая у нас есть в Телеграм-канале. Ну, я думаю, еще мы добавим туда, может быть, будем размещать наши вакансии, которые у нас открыты, вот больше как соцсеть ВКонтакте. Там можно больше продвигать. А, так, корпоративная почта, рассылки, ну, наш внутренний портал. Да, можно следующий слайд? Вот, собственно, контент-план, который у нас есть сейчас, ну вот, я тут, ну, заранее, да, стараемся планировать на месяц. Не всегда это получается делать, там, делаешься, там, за три дня какую-то информацию собираешь. В общем, выделила три рубрики основные для себя. Это рубрика «Полезные советы», как правило, она у нас входит по понедельникам. Для кандидатов это может быть рубрика, как составить резюме, на что обратить внимание, как одеться на собеседование, ну и так далее, просто полезные советы. А по средам у нас истории успеха, как правило, вот сейчас в последнее время больше стали транслировать такую информацию, размещать. А, ну, я делю это по блокам, как по аудиториям, да, беру там в одну среду это строительный блок. Вот недавно я рассказывала о руководителе строительного объекта. Это такая история успеха, когда он пришел в компанию 4 года назад на инженера по строительному контролю, потом там перевели его на другую позицию, на другую позицию. То есть вот об этом как бы я рассказываю, да, историю успеха. И все вот с удовольствием читают, лайкают, комментируют. Ну, я вижу обратную связь вот по этой рубрике. И по пятницам это такой расслабляющий материал мы даем, куда пойти, в выходные дни, погулять с семьей, какие существуют ярмарки, фестивали и так далее в Москве, в Московской области. Ну, может быть какие-то санатории. Вот, что-то вот, в общем, на эту тематику. Но это вот, кстати, меньше производит впечатление почему-то на сотрудников компании, не так много ставят лайков. Вот. Ну, хотя, когда в коридоре общаешься с сотрудниками, они говорят, о, интересная, вроде бы как рубрика у вас, да, там ездим, ходим по вашим рекомендациям. А, значит что планируем дополнить в общем надо это все разнообразить благодаря вот вашему курсу много идей и постепенно мы будем их реализовывать а что я хочу добавить больше видео контента это истории не просто писать да об этом а действительно снимать какие-то короткие видеоролики сделать stories рассказывать о жизни в компании, ну в целом тоже ролики, да, здесь, ну вот один день, например, да, как я тут пример привела, один день из жизни сотрудника определенной профессии, ну например, там менеджера по продажам, да, как складывается его день, там сделать ролик, ну, на три минуты. А, так, полезные советы от экспертов, ну это также сделать как Видео, да, где они будут делиться, ну, например, эксперт, сотрудник отдела кадров может рассказывать, когда выгодно ходить в отпуск, ну, какие-то там фишечки, нюансы, вот. Эксперты финансового блока могут обучать финансовой грамотности, ну, и так далее, ну, такие примеры. А больше добавить развлекательного контента потому что я поняла что все таки люди на него тоже очень хорошо реагируют мы проводили кон конкурсы викторины но делаем это на самом деле нечасто да так получается вот тоже это будем все думать добавлять ну и на курсе мне очень понравились мемы, да, как вот сложно у меня шло, шло это задание, что-то придумать, как-то повеселить и сделать так, чтобы еще и людей не обидеть, да, какой-то придумать мем, чтобы было весело и не обидно. Ну, пока вот с осторожностью к этому отношусь, ну хотя вот надо как-то думать. А, значит, больше Сейчас, познавательного... кинумен извините, киномем да, для строительных и так далее компаний не совсем будет применимо к вам напрямую, просто кину мем который используется в вакансии. Мы планируем что-то подобное, ну, подумать на эту тему. Сейчас найду кино просто это не всегда, так сказать, неприлично, да, то есть это можно использовать. Сейчас я к вам, к нам в группу, пока вы рассказываете кино. Сейчас найду угу, Хорошо, спасибо. А, значит, сделать больше познавательного контента но нацелиться все-таки на целевую аудиторию, да, если мы строительная все-таки компания, здесь нужно рассказывать на какую-то такую тематику, да, для, ну, чтобы привлечь целевую аудиторию, что им будет интересно. Ну, что-то какие-то на строительную тему, в общем, может быть, какие-то там технологии в строительстве какие-то используются сейчас. Ну, вот подумаю я еще. А подборка литературы, вот, наверное, так. И размещать информацию об открытых вакансиях, ну, это в соцсетях, как я уже сказала, это вот ВКонтакте. Больше там как-то продвигать по группам, раскидывать эту информацию. Так, и можно следующий слайд. Угу итоги провер так итоги проекта проверка результатов ну да как это измерить да размещаю посты соответственно какие а нет не так отклики отслеживать источники люди будут сотрудники соответственно потенциально будут высылать нам свои резюме мы будем отслеживать источники, да, откуда они узнали о вакансии. Вот, ну здорово, и если все-таки интернет у нас соцсети сработают, и основная часть сотрудников также будет трудоустроена. А Количество трудоустроенных, ну, какое, да, все-таки к нам придет из соцсетей, будем тоже это отслеживать, будем проводить опросы сотрудников, количество подписчиков буду смотреть по группам, сколько подписались, и, ну, соответственно, активность под постами, да, важно, чтобы они тоже там активничали, так скажем. Команда проекта у нас на 1800 сотрудников, небольшая, так скажем, это заместитель директора по персоналу, да, она мне подкидывает какие-то темы новостей, транслирует планы, да, которые она там также узнает из совещания, какие стратегические цели, и уже от этого отталкиваемся, ну, и настраивает меня на рабочий лад, когда руки опускаются, когда не знаешь, что написать, как написать, вот, в голову бывает, ничего не лезет, вот, подбадривает, и настраивает, так скажем. Вот, ну, и менеджер по внутренним коммуникациям, я отвечаю за контент планирование, размещаю информацию, за сувенирную продукцию, также я ее заказывала, находила, закупала и так далее, а вот редактор, фотограф, все в одном в лице, вот. Ну планирую, может быть, маркетинг, рекламу подключать. Я вот уже закинула камушек туда, вот. Может быть, что-то из этого выйдет, потому что видео обработать тоже хочется, чтобы это было красиво подано, да. А пока я этому научусь, пройдет какое-то время.